называется стихотворение благодарность. Да. Она сказала, он уже уснул, задернув полок над кловаткой сына, и верхний свет неловко погасила, и, съежившись, халат упал на стул. Мы с ней не говорили про любовь. Она шептала что-то чуть картавя, Звук Р, как виноградину катая за белую ограду зубов. А знаешь, я ведь плюнула давно на жизнь свою, И вдруг так одорожить Мужчина в юбке, ломовая лошадь, И вот я снова женщина, смешно. Быть благодарным это мой был долг, Ища защиту в беззащитном теле, Зарылся я за флажный, как волк, В доверчивость сугроб постели. Но как волчонок, загнанная одна, Она в слезах мне щеки обшептала, И то, что благодарна мне она, Меня стыдом студеным обжигала. Как получиться в мире так могло, Забыв про смысл ее первопричинный, мы женщину сместили, мы ее унизили до равенства с мужчиной. Какой занятный в обществе этап, коварно подготовлены веками. Мужчины стали чем-то вроде баб, а женщины почти что мужиками. О, Господи, как сгиб ее плеча, мне внялся в пальцы голодные голо, и как глаза доверчивого пола. Преображались в женские крича, потом их сумрак полузаволок, они мерцали тихими свечами. Как надо мало женщине, мой Бог, чтобы ее за женщину считали. Ну и еще последний стих. Я утомил вот вас, я чувствую.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 и неожиданно наметит кого-то дальнего, дальнего себе О, сколько нервных и недужных, ненужных связей, друж ненужных Во мне уже осоганенность, О кто-нибудь приди наруж чужих людей соединенность и разобщенность близких. Душ. Спасибо. Следующий раз я